Во Владивостоке в апреле при поддержке Генерального консульства Республики Корея прошла специализированная выставка «Туризма Кореи». Организатором выставки выступила Национальная организация «Туризма Кореи» представительства во Владивостоке. Мы э, проводим специализированную выставку «Корейского туризма». Почему? Потому что э, мы сейчас находимся накануне э, эры э, провизи, э, внедрения виз визового режима между России и Кореей. Поэтому как эта выставка следует тому, что вы на в кануне такой этой больше разрабатывали интересные турпрограммы для посетителей Кореи. На этот раз приняли участие 12 ведущих туроператоров корейских, например, Холлот, Флаза, Ревли и другие компании. И связанные организации с туризмом – это Rute World. Южная Корея является одним из самых востребованных приморцами туристических направлений. Небольшая по размеру страна предлагает туристам большое разнообразие увлекательных туров. Наша компания уже давно занимается туризмом по всем направлениям. Это медицинские, детские, лыжные и все основные туры. Близкое расположение, богатая история, новейшие технологии, множество развлечений, сервис мирового уровня, превосходная кухня – это все о Корее. Еще одной отличительной чертой Южной Кореи всегда была безопасность туристов. Даже сейчас, в период непростых отношений с Северной Кореей, представители туризма гарантируют путешественникам комфорт и полную безопасность. Сейчас Корея очень безопасна, несмотря на то, что СМИ говорят об обратном. Я только что приехала из Кореи, и я заверяю, что безопасность везде обеспечена, в том числе и для туристов. Об этом говорят цифры увеличения туристического потока. Рост потока туристов вырос на 16% по сравнению с предыдущим периодом. Из Китая рост около 30%. С апреля наступает период цветочных фестивалей, разных весенних мероприятий по всей Корее, поэтому приезжайте, наслаждайтесь корейским туризмом. Южная Корея находится близко, всего около трех часов лета. Рейсы совершают несколькими авиакомпаниями. Корея Нейр уже давно известна нашим туристам и пользуются большой популярностью у них. Уважаемые приморцы, уважаемые пассажиры, уже 19 лет вы вместе с нами летаете до Сеула, до Пусана, на Чеджи и на других направлениях. Ежедневные рейсы из Владивостока в Сеул на новейших самолетах Boeing 737 с индивидуальной системой развлечения, с питанием, за которое компания «Корея НР уже несколько лет получает главные призы среди всех авиакомпаний мира, а также повышенная безопасность и профессионализм наших сотрудников – это все для вас. Спасибо вам за вашу преданность. Другая авиакомпания, совершающая полеты в Корею, Oceana Airlines, появилась в Приморье недавно, но сразу вызвала интересы у представителей турбизнеса и туристов. В Владивостоке было построено два моста, и я могу сказать, что третьим мостом является наша авиакомпания, вышедшая на этот рынок в конце прошлого года. Oceana Airlines является пятикратным победителем Компании года от различных крупных рейтинговых мировых агентств. И мы очень Надеемся, что приморские туристы оценят наш сервис и будут пользоваться нашими услугами. После официальной части выставки состоялся концерт ансамбля Пения Псанхори. Большим сюрпризом стало представление группы из провинции Кванджу под названием Драйвин-шоу. Этот уникальный, очень известный в Корее спектакль теперь смогли увидеть и гости выставки. Итог выставки – новые туристические программы, подписанные партнерские соглашения и договоры. Южная Корея ждет вас, господа туристы!